Мать собирает сына в школу, кладет ему хлеб, колбасу и гвозди. Сын спрашивает, что это? Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь. А гвозди? Так вот же они.